заросло, все. Ну, В поисках дороги. Тут вот самая чача по всей дороге. Более-менее здесь. Вот. Нет, даже не здесь. Тут вот. Только на пониженный прошел. скатился туда, а потом решил все же сначала обратно машину вывести, а потом уже камнями заняться. А то к вечеру застрянешь, и думаю, надо будет ехать и выбираться. Так что вот, поедем, пойдем на кофе. Заросло. Прекрасная маркиза. Все заросло. Все заросло. Вот такие сосны. Ели. по тропинке дождь идет все сырая трава сырая какой муравейник красивый ядушка старый ему все равно так и что тут первая удача да это же мои О... отвалы вообще-то. А, ты здесь раньше работал, да? Это моя яма, которые засыпались сверху. А Просто пробросы идут, они же постоянно. В грязи не видно нифига. Да. Сейчас Смотри, мы... еще вот здесь вот гранатики. Да. Ну это в шпате, вот в кварце они более сохранные. Но пока ничего нету. Пока еще отвалы разгребают и А, завалили, ну, ну понял. конечно, это же основное время уходит на расчистку копий, которые кто-то завалил. А то ли можно тоже снять? Нет у меня. Не надо тебя? Нет, ну я же должен заснять все это хозяйство. Ну, Вообще-то интересно. Гранаты шпаты. О, листы мусковиты какие. Красиво. Красиво. Так, судя вот по ямкам, жило вот так вот и идет. вот дальше, дальше отсечь что ли хвостик или яму что-то продолжить. Это я уже мокрый, конечно, лазить. Ну ладно, начнем где-нибудь. Невозможно уже работать, дождь лещет. конечно материал здесь интересный классно тут и слюда идет и пигматит пигматит конечно не очень интересно жаль сегодня не удалось просто невозможно работать насквозь промокли ребята что-то нашли немножко фотографирую где-то там так. О! вот это образец уже вот это классный образец. Вот гранат. Так, сфотал его. А, так тут еще с одной стороны. О, с стороны. Вон на шпатике сидит. Прекрасный образец. Держи, смотри. А тут второй давай вот скажи. Ага. Попробуй, правда? С Почти сторон. что жил. Ну я жилу нашел. Вот это вот... Знаете, держите, пробросу вам что-то. Да, уже снимал. Ну, для лодок, Красивая. Здесь грунт хороший, поэтому как-то не тренируется на пути можно будет собрать тоже рыжий гнуса полно, конечно, в лесу так вот мазь забудешь, неприятно его искусает. Вот еще красавец стоит. Еще один. А тут семейка целая. О, какие белые грибочки. Ну вот вроде мелочь, первая ласточка, но зато из жилы, не из так что вот интересно. какая суша, ни одной лужи нет на болоте. Так и болото высохнет. Здесь вот вода текла через дорогу, Нет, ничего не видно, даже намёк оттёжен. Вот люди, собирающие люков. Вот, Пойду-ка я на болото загляну. Багульник, багульник, даже какая сушь, редкий гриб, старый. Привет всем, давно-то. Здесь уже проваливается. Тут вообще топка. Да ну нахрен так клюква. Поедем камни собирать.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 бисер. Отложим его. Конечно, вот здесь вот, скорее всего, по трещинке тоже может быть он. Но начнешь разбивать, раскалачивать, Образец аккуратно все равно сломаешь какие-то кристаллы. Поэтому не стоит. Продолжаю долбить. Ямку хорошо разбирается жило, но уж больно они бывают неподъемные кусочки. Несколько не такой хотелось кварц. Вот здесь вот он чернующий и шпат. Тоже что не такой, ну это седло удобное стало. О, на эту сторону перевернулся. Тут хоть слюдка идет, слюдка значит интересно. Вот какой-то кварц, но такой вот полупрозрачный желательно. Ну, вот этот выкинул более-менее. Так вот кидаешь, кидаешь. И пробросить можно. Я тут уже ломиком поработал. Чёрный. вот тут вот слетка идет хоть где слетка там точно гранат может быть не понять тут справа справа часть отвала вот видно что похоже на отвал хотя Хотя нет, смотрите -ка, Какая она плотная. Блоки лежат плотные. Вот такой вот слетки с кварцем. Может быть мелкий гранат. Мелкий гранат здесь лучше, он прозрачный. Опять же крупный он. Есть крупный. Конечно, но не тот, похоже, что не тот. Следы-то здесь сколько. Ну вот, ну вот мелкий гранат попался, его плохо видно.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 Продолжу. Тогда надо вот это все обрушить. И заглубиться. Хорошая следа такими ошметками идет. Где-нибудь на Адуе, точно бы знал, что за ней надо идти. А тут хрен поймет еще. Хотя хотя шпат интересный. Здесь чисто белый, есть желтый. Такой ровненький. Мне по душе конечно вот такое вот вот если за нож допустим но ну, здесь вряд ли вот такой светленький а за норный он уже вот такой начинается изъеденный весь коричневый не падать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 Ну, в общем, понятно, да? Так. И этот, который я взял, видимо, тоже. Вот эта часть изъедена. Да, тоже гранатик маленький сидит. Вот и смотришь тогда, что здесь может быть. Здесь ничего не видно. А там, раз, надуй, я ага, берил, аквамарина. Эх. Ну, что тут еще? Ничего не видать. Как-то полевый шпатовый за норыш. Надо книги почитать. Рассыпается. Рассыпается. Жилка, конечно, была немножко скрыта. Зима-лето, перепад температур. Вода попала. Вот тебе и разрушилась. Солнышко не в яме. Видно плохо. Вот. But... лютка идет ручейком таким вот, вот так вот, вот вот здесь, вот здесь вот, фу, фу. вот здесь людка, там гранат, но ну, очень мелкий. Вот. Ложим образец, может быть, рас половину, половину, по гранату. Там посмотрим хранится или нет следы-то следы сколько О, ужас красота Сегодня даже руки дрожат. Ладно, сейчас вот здесь вот уберу. Вот шпати это я показывал. мыть аккуратненько вот то в кварце то в шпате встречается гранатик шпат какой стал оранжево-розовый чайками здесь а что граната нет Нет, а вот тут вот где слютка встречается гранат ну, такую балду же не попрешь Килограмм 8 дней наверное, 7 Раз половину. Посмотрим, что там. Где же крупный гранат? Кто мне скажет?